Коллективное обращение граждан РФ и ДНР, к президенту РФ Путину Владимира Владимировича и главе ДНР Пушилину Денису Владимировичу, а также командование СОО на территории Украины, командование ВЧ 0883, с просьбой дать разъяснение и принять меры реагирования по следующим вопросам. Первое. 26.02.2022 года. Согласно указу главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича от 19.02.2022 года.